Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И сегодня у меня очень хорошие новости, потому что на польско-украинской границе открылся пешеходный пункт пропуска под названием Шагини Медика. Именно так звучит по-русски. Если говорю неправильно, поправьте меня обязательно в комментариях. Суть в том, что польская граница приоткрылась в прямом смысле этого слова, потому что сейчас ее пересечь гораздо проще, а главное гораздо дешевле. Ведь до этого с людей, которые хотят пересечь границу, драли в три дорога. Например, я слышал такие расценки, как 300 злотых за то, что перевезут людей на расстояние в 300 метров через границу на автомобиле. Конкретно занимались люди, это походу стало их основным заработком этих людей. То есть они ждали на границе. Те, кто хочет пересечь границу, пересекали вместе с ними, то есть перевозили их, потом возвращались. Перевозили, потому что до этого ни один пешеходный пункт пропуска не работал в связи с карантином. В марте все позакрывалось, и вот сейчас открылся... Первый пункт пропуска – шигини медика. Конечно, это все будет еще ограничено, то есть нельзя будет там сумасшедшими толпами валить через границу, но тем не менее люди пойдут, и проходить можно пешком. И это очень и очень хорошо, ведь теперь одна очень серьезная проблема отпала – это как пересечь границу, если нет своего автомобиля. Теперь нужно просто добраться до границы. Пожалуй, сказать проще, чем сделать, но тем не менее… Сейчас, если вы доберетесь до границы, вы можете ее пересечь пешком. Также хочу напомнить, что до сих пор сохранилось обязательство проходить 14-дневный карантин по приезду в Польшу. Этого пока что, к сожалению, никто не отменил, но ждем. Ждем, друзья. Я надеюсь, что в середине лета, либо хотя бы к концу лета, можно будет приезжать в Польшу без карантина. Но это, к сожалению, в лучшем случае, да. В общем, друзья, кто может приезжать в Польшу сейчас, чтобы вы не заблуждались в том плане, что нельзя вообще приехать в Польшу, потому что граница полностью закрыта. Полностью граница закрыта только для туристов, но а, очень многим категориям лиц можно пересекать польскую границу, опять же, с условием прохождения 14-дневного карантина в Польше. В том числе можно пересекать польскую границу с целью трудоустройства в Польше. Еще раз напоминаю. Хоть и говорил об этом неоднократно, но тем не менее. И это тоже, конечно же, очень хорошая новость. Почему? Потому что мы сейчас трудосправимы людей, даже те, кто приезжает из-за границы, то есть до этого мы трудоустраивались только те, кто в Польше после того, как границы как бы условно закрыли, то есть ввели обязательства прохождения 14-дневного карантина. А сейчас мы предоставляем людям жилье для прохождения этого карантина, высылаем приглашение на работу, умову наема, мешкание, договор рабочий, чтобы они без проблем пересекли границу, то есть смогли удостоверить пограничников, что они едут на работу и у них есть где пройти этот 14-дневный карантин. Подробнее с этим всем вы сможете ознакомиться в видео, которое уже появилась вот по этой вот ссылочке, проходите, ознакомьтесь. Ну и там я рассказываю об условиях сотрудничества с нами э, в плане касаемо прохождения 40-дневного карантина и последующего трудоустройства через нас в Польше. Так что проходите, друзья. Ну и, конечно же, подробнее знакомиться с тем, какие еще категории лиц могут пересекать польскую границу сейчас во время карантина, вы сможете, пройдя... По ссылочкам, которые находятся в описании к этому видео, там будет ссылочка, во-первых, на статью, с которой я брал информацию к этому видео, ну и ссылки на остальные мои ресурсы, конечно же, проходите подписывайтесь, там же будет и телеграм-канал, подписывайтесь на него, если хотите получать рассылку актуальных вакансий в Польше в автоматическом режиме на любой свет и вкус прямо на свой мобильный телефон. Ну и, друзья, я уверен, что возникнут у многих вопросы касаемо того, а когда же откроются польская граница, потому что после каждого моего видео меня спрашивают так или иначе, а когда же уже можно будет приезжать в Польшу без карантина. Друзья, пока что неизвестно, наверняка, но в интернете выходит много фейков, таких как то, что польская граница откроется 12 июня, либо 15 июня, якобы открытие Польской границы, польско-украинской границы, польско-белорусской границы и с другими странами, не странами-членами Евросоюза. Якобы открытие этой границы перенесли на 12 июня. Кто-то говорит 12 июня, кто-то говорит 15 июня. На самом деле это фейк. До 12 июня перенесли открытие границы, границ Польши с странами-членами Евросоюза. То есть с Чехией, с Германией и с другими странами. Понимаете? Но никак не с Украиной, там, либо Беларусью. И когда откроется граница с Украиной и Беларусью, польская, зависит только от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в той же Украине, в Беларуси, там в России. Ну, с Беларусью откроется, скорее всего, в последнюю очередь. Об этом я тоже говорил в своих предыдущих видеороликах, поэтому не будем к этому сейчас возвращаться. Суть в том, что, друзья, не слушайте фейки, не слушайте выдумки. Пока неизвестно никому, когда даже приблизительно откроется граница. Ну, приблизительно известно, если откроется граница 12 либо 15 числа, откроются границы внутри Евросоюза, то примерно в лучшем случае через месяц могут открыться границы Польши с Украиной, Польши с Беларусью. Но это только в том случае, если эпидемиологическая ситуация очень сильно пойдет на спад в той же Украине, либо в Беларуси, либо в России, смотря с кем будут открываться границы. Поэтому, друзья, пока ничего не известно. Ждем и надеемся на лучшее. Ну, а хорошая новость, она вот сегодня тоже есть, поэтому для тех, кто говорит, что я постоянно только преподношу негатив. Нет, друзья, я преподношу людям только правду. Если в мире происходит один негатив, я преподношу негатив, потому что хорошего ничего не происходит, а я не выдумщик и не сказочник, я говорю только правду. Вот правдивая хорошая новость, открылся пешеходный пункт пропуска, с чем я вас, и поздравляю украинцы, потому что пункт пропуска на границе Польши-Украина. Что ж, друзья? Обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Также обязательно поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей, заинтересованных в жизни и работе в Польше. Напомню, у меня есть в Польше свое агентство по трудоустройству, и если вы заинтересованы в актуальных, хороших, достойных вакансиях в Польше, то вы можете с ними ознакомиться с подробными списками и с их описаниями, пройдя вот по этой ссылочке, она появилась вот здесь. Также, еще раз напомню, подписывайтесь на мои ресурсы, ссылки на них в описании к этому видео. Там же в описании будут и мои мобильные номера, Вайбер, WhatsApp, пишите